Скоро Новый год и у всех корпоративы. Вот и меня не обошла данная... данный факт страной. И я в Москве. Сейчас отправляюсь на корпоратив в Паркли. Вот, познакомлюсь со всеми там сотрудниками еще раз. И также прокатимся завтра по парковкам в Москве. Посмотрим, как это работает. Долетел на аэрофлоте. Аэрофлот – это круче, чем любая другая компания в России. И терминалы у них тоже круче. Вот. Даже в Уфе, когда мы садились, там как бы аэрофлотовские самолеты паркуются в таком особом терминале, то есть особом таком зале. москва достаточно актуально я здесь жил все месяцы было время и, может быть даже еще раз бы пожил вот если будет хорошая квартирочка можно и пожить здесь небольшое время здесь вот. такой вид города конечно же свой московский вид города вот большого города вид нормальный ну и можно соответственно летать в любые места из Москвы, все перелеты, хороши. Вот. Ну, здесь я думаю люди на тачках передвигаются так комфортнее, я тут был. Вот. Потому что метро это вообще не вариант. Я сам все знаю. Вот. Ну а мы ищем бла-бла-бар по... Собственно, по навигатору. дошел до Бла-Бла-Бара. Здесь, кстати, отель, где я буду жить вот эти дни. И вот Бла-Бла-Бар, куда мы сейчас идем развлекаться. Вот. Здесь по-любому где-то тачка босса находится. это ну, уже много лет тому назад. <гулев> да нет, да, да, да. просто так. Ну, во во так блог Ну, тишник просто. Ну, тишник просто. Ну, Сразу решили протестировать приложение <класс> uh, вот, Белый экран Белый хочешь, ты хочешь, ты хочешь, ты хочешь, ты хочешь, Москве uh, uh, много, много людей сразу набросилось Да а Почему бы не, ровно ровно почему ровно не поработать, поработать немножечко Там, кстати, какой-то да. Знаешь, как эти вот, вот датчики на парковке да? датчики. А О, блин, натуря а Да, медленно-медленно медленно? Он мне сейчас а, С неправильным кодом Он мне сейчас запросит смс Если я веду да. правильный смс, он мне скажет, что неправильный код был. Да, надо все это протестировать Короче, мы мы but I'm very sorry for your love. In short, we danced to просто некуда танцевать, э, уже, уже все разошлись, танцпол просто пустейший, пустейший танцпол, и мы с Женьком идем уже э, к выходу, да, ребятки, еее, yeah. мы молодцы, мы выстояли до последнего. Подъехал босс, про как тебе Тесла? Вчера было лучше. Охренеть. Ща покатаемся. А что это за навигатор такой? Это карта их. В смысле, Яндекс? Вот Это встроенная. Где вы заряжаете машину? Да. я заряжайте хорошо. До да, дома А Дома? Хотя же квартира. Здесь в поддельном парке, где продал, и а -а -а. 220 вольт, да? 380. Какая красная. Там какой-то трансформатор, в смысле? Нет, ну не просто трехфазная розетка. Красная. На три фазы дают 380 вольт. От плиты. Человек. Который... как-то как особо и не видно. Нифига фига есть. На фига она ну, а или как? Нет, да просто не видно большого майнинга. Ну, то есть, ты должна заправка? Нет. 15 тысяч, по-моему. Ну, и мы с Никитой обсуждали, что тем же делимобилем было одно время очень выгодно пользоваться за счет тарифов. Даже выгоднее, чем в своей. Мы сейчас едем парковаться в Женевский дом вот, на петровку 7 ну парковался не я не с моего аккаунта но я могу нажать на кнопку навигации и построить маршрут Пешно. Вс, я упм. Так, давай я придержу. Здесь. Вот мы вышли из лифта. Для выхода. Открыть дверь. Был э, Женевский дом, например. Есть. Это же не то. Да-да. Они сами сделали это. Прикольно же. Да. Привет. Пойдем. ребята. Вот такое положение сервис. Работает. мест практически и, и в будние дни сто процентов мест нет поэтому парковаться внутри БЦ очень удобно особенно когда все делается через приложение Ау. вот знаменитый Цум где всякие бренды недалеко Красная площадь кстати бесплатная парковка если ты купил вещей на 100 тысяч у нас большой театр там Красная площадь где-то парковки то хватит так не, надо на Покровку доехать сперва. Там есть кофемания рядом. А -а -а. Вот, кстати, новый майбок стоит уже в Москве. Хорошая погода сегодня. Старый? А где он? А вот этот лайбук? Нет, это Брабус. Брабус. Брабус. Брабус. Брабус. А вот, Брабус, ребят. Oh, <laughs> Хорошая погода в Москве. Вот так тут квартиру, что нету жижи. И такой приятный снег новый. Это Dodge RAM а, вот. желтого цвета. С надписью War. Интересно. Следующая парковка будет а, покро... парковка на парковке. Парковка на покровке. Это заих, не закрывается. Слушай, реально, что-то здесь не то. Я вот тоже зависал. Нам надо часика два, да? Да. 5 секунд так вот наша броня после мадалки зависает после, какой мадалки? после того что вот Видите? Видите? <звы> <звы> Аудит. Выехать из территории это фейк, да? Даже несколько ударит тоже так выпускает. ребята парковка на покровке и здесь есть нюанс что иногда висит цель а вот поэтому нужно просто позвонить охраннику и охранник выйдет и уберет цель сейчас мы увидим охранника На покровке, чтобы въехать, нужно открыть дверь. И дверь открывается внутри приложения. Вот сейчас мы видим, как Роман будет открывать дверь. Собственно. Вот. Еще раз. Вот кнопочка. И сейчас откроется дверь. На покровке были проблемы? Да но есть еще один нюанс, что иногда дверь не открывается из-за плохой связи наши системы связываются с дверью и говорят ей, чтобы она открылась но иногда это не срабатывает вот поэтому наша поддержка Мне если к ней не позвонить, бывает, то, то заходит в админку и нет. открывает дверь по своим каналам а, хотя вот сейчас, в этом случае, чё на самом деле идет? дверь все-таки открылась но с небольшим запозданием. И мы можем успешно въехать в парковку на Покровке. Наши клиенты стоят на таких вот тачках. Ну, ну а дальше мы просто решили прокатиться по Москве, посмотреть Здесь на центр, прошло. на да. оформление праздничной Москвы. Вот. Долго думали, что вот это вот за такие, за оранжевые штучки. Потом, наконец, то догадались, что они символизируют бокалы шампанского. Да, нам об этом сообщил наш босс. И все стало на свои места. Да, вот эти бокальчики. Были... Но, сказал, похожи, Тебе да. стало похоже, Это было, я просто думал, я красивенький пакет шампанского. Ну и в завершение мы приехали к МГУ и ездили на площади, на воробьевых горах, и немножко походкались и даже поснимались на камеру 360. видишь, у него разметка тоже колбасится. Хотя ну ее да. здесь в целом тяжело увидеть. Да, да, но он ее видит. <клес> <клес> Просто я знаю, что вот и равкотехи сейчас проблема большая увидеть эти театрора. Точнее, как они их не с помощью искусственного интеллекта размечают, обучают, а именно размечают по карте. Видишь, пробка, да, все смо смотрят на этот экран. Mm -hmm. Что им еще делать? Ну, вот надо придумать, креатив хороший. Да, мы в парке собираемся скоро разрекламироваться. Э, Таким телевизором. На... 5 секунд, они видите, быстро, надо, То есть арку не прокатит, не. Ни... просто типа парклей и вот что-то такое. Ну, ты говоришь, что наш бренд еще не знает. Ну, надо, чтобы это... знали. Надо, чтобы знали. Красно. Ну и мы доехали по Кутузовскому до Москва-Сити. Передаем привет Сергею Полонскому. Спасибо за Москву сити вам. Жаль, конечно, что солнце не светило. Но и так. А потом мы приехали в авиапарк. И здесь у нас есть такая вот интересный аквариум мещаются куча рыб. Надеюсь, что он никогда не перечеркнет и четкий, не сломается, как Смотрете? А я не знаю это у нас еще мелкие дети мы еще пока не открыли этот ящик пандоры там паспорт заняты там, там что-то профессии все выбирает, да, да там есть паспорта там целые типа миссии проходишь там на года можно ну а дальше у нас автопати. Да. мы решили забиться Пусть в отеле. продолжается Собираем бэк. Вот. Настраиваем разработку мобильного приложения для Жени вот. да. Времечко 11 все, все, все. Да. Здесь мы искали, когда же был сделан первый коммит в наше приложение Паркли Два года семь месяцев вот мой первый комментарий. 20 июля, июля я зашел в парк, так сказать. Скоро увидимся снова, надеюсь, через годик, наверное. Ну, <смех> <смех> А на этом пока все. Вот, собственно, и все. Я уже вернулся домой. Засел снова заработал, работу на рабочее место и продолжаю работать над нашим приложением парке. Кстати, хотел вам показать интересную фишечку, которую я, которую мы скоро выложим. Вот у меня здесь... Э, я снова запреканался в Веневском доме. Вот, ну, как будто бы. И у меня здесь тикает на моем iPhone 14 Pro таймер. Вот, и давайте посмотрим, как это работает на, на домашнем экране. То есть у нас здесь есть островок. И в этом островке у нас тикает таймер. Мы можем на него нажать и по-быстрому продлить, допустим, парковку. Вот очень часто у нас люди хотят продлить парковку. Вот, то есть мы нажимаем сюда, удерживаем и нажимаем на продлить. Так. Ну, она все еще в разработке, эта функция. То есть вот да, должно возникнуть вот такое вот окошко. И можно нажать на кнопочку и, и быстренько оплатить. Вот. Думаю, что сюда же можно включить и кнопочку, например, открыть дверь или выехать за шлагбаум. Пишите в комментариях, если это будет полезно действительно. И вообще пишите в комментариях, если вы на iPhone 14 Pro или на iPhone 14 Pro Max. Мы на работе думаем, что у нас среди наших пользователей нет таких людей. <с> на самом деле я проверил, там 10% людей, которые паркуются уже на этих iPhone. Вот, ну, до встречи, ребят. Скачивайте паркер, думаю, вы найдете его в App Store. До новых выпусков!